Там лисичка, блин, вон она ходит, бедняжка. Других я пока что не обнаружила, это рядом с лесной сказкой. Смотрите, в каких условиях эти лисы содержатся. Мы пришли вот оттуда. Это лесная сказка. Вот здесь, за деревьями, гостиница. И вот так вот, и мы вдоль водохранилища вот так прошли, и вот сюда поднялись. Смотрите, мои заюшки. Это хорошо. Вот видите, как они прижались. Ой, видите, как Моя заюшка. Вот вот Что вы, вы тут делаете? А? Вот видите, у него как чили Моя заюшка, воды нету, еды нету, да? Есть да? каша, но они не едят. Они уже не выходят с такой позы. Барсук, он, он еще прыгает. Пока. Маленький мой. Хочу ну, а там кто? А тоже там лисичка? То да, то -то... Вчера вот ее не было этой Вот здесь официальный вход. На этой территории находится притравочная станция Росоход РЫБОЛОВ СОЮЗ. Старокорсунский егерский охотничий рыболовный кордон. Сейчас мы будем вызывать полицию, ждать составления протокола. О, там какие-то работники. Данные животные. Должны содержаться в условиях или в У вас это не соблюдается. Ну, приехали тут э, общественная организация "Защита животных. Там, э. не, ну, вы понимаете, вы говорите одно. Прежде чем нам давали разрешение, угу. приезжали специалисты, проверили... На видео владелец вот этого Росохот-рыболов Союза Старокорсунский Егерский Охотничий рыболовный кордон. Это его автомобиль. После звонка в полицию он приехал. Точнее, мы позвонили в полицию, вышел охранник, и он подъехал через, через одну минуту. Значит, он живет где-то здесь рядом. С нами находится телевидение Кубайн 24, две представители двух зоозащитных организаций и два представителя, два инспектора Росприроднадзора. Сейчас мы ждем полицию и будем разбираться. Говорят, у нас... Мы думаю, подошли к этому. Место, где они содержатся. Мы, кстати, можем этот? Вот наш... вместе с председателем. У лесы нет а, вопрос, да, лисы нет зубов. Вопрос, куда делись зубы, это очень интересно. У лисы на глазах катаракта, она старая, либо глаукома. У лисы есть раны на лапе. А, лиса истощена. Еды у нее нет. У нее каша вместо еды. Содержится она в ужасном условии. В ужасных условиях. Один, два. Здесь не вижу кто. Один, два. Три. Четыре. Вот здесь сидит пять. Шесть. Семь, восемь, девять. А сколько всего животных? Я не помню, сколько? У этой лисы откушено ухо, то есть они не отрицают, что не занимаются притравкой. Лапу вторую я вообще не вижу. А вот вижу вторую лапу. В общем, смотрите, сейчас не Хорошо, почему улицы. То есть вы и занимались, вы не отрицаете. Раньше занимались. В 2018 году запретили этот закон, а лица уже содержание у них до 2018 года. В общем, смотрите, оценить на данный момент состояние животных невозможно, потому что они находятся в запертом состоянии. Это первое. Второе, они дикие. Третье. Предлагаю нам с вами что-то решить, с вами, чтобы привести их в должный порядок, сделать им условия, в которых они смогут жить полувольные или вольные. В общем, ну, вот, собственно говоря, воды у животных нет, половина больные, клетки погнутые. Это в очень сильном стрессе, но они все в сильном стрессе. Милая, ты молодая, девчоночка или мальчик. Ты боишься меня, Это молоденькая. Ты фыркаешь на меня, фыркаешь, не бойся, милая. Здесь я не знаю, кто, скорее всего, енот. Я не могу посмотреть. Так, у лисы ухо разорвано пополам. По лапам. Не могу пока ничего посмотреть. Милая, жарко тебе, да? Вот здесь еще. Вот эта малышка, которая была первая на видео. Милая. В миске не еда, а помойка какая-то. Так, вот эта малышка. О, вот, вот это лиса с поломанной челюстью. То есть леса не ест самостоятельно. Животное голодает и, скорее всего, умрет, потому что челюсть поломана, вывернута наружу. Смотрите. Ну что там, полный краш. Животных порваны уши, сломаны челюсти, порваны лапы, вырваны зубы. На видео я все сняла, он ничего не отрицает, что была притравка, что они не знают, что сейчас делать с животными. Вот такая вот притравочная станция. Здесь вот, наверное, бегают лисы, их запускают в эти вот типа норы. И собаки за ними охотятся. Здесь сидят люди, живодеры. чашку съедаем, до вечера съел, завтра, утром. Так, а где с ну, собакам в крае приходят. Ну, не только нашим, всем. Это такая традиция общая. Так, читайте, кто представитель, представитель читайте. Сейчас везде капец всем приходят, всем организациям. Да, стране. и этой стране. Наша организация – благотворительный фонд «Ключ Добра». Мы находимся в горячем ключе. Мы сейчас оставили акт передачи. Нам передали животное на лечение, на время его лечения. Мы планируем сейчас с этой лисичкой по кличке Рыжая произвести обследование в первую очередь в городе Краснодар, посмотреть состояние ее челюсти и затем, возможно, произвести операцию, если она возможна. Животное мы будем содержать у себя на нашем участке, на частной территории, в клетке. Специального вольера у нас нет. Мы надеемся, что выздоровление будет быстрым, и мы сможем найти хорошие, достойные условия. Она спит? Нет, только, только, нет. ну, Сам разговор. Да? Давай так разговор. А что, пересадили из переноски, да, сюда? сюда она там, она, она, она там, пересет. она там, как дорогу-то, она же дорогу перен... задохнется там в этом ящике, Нет, в дороге. Дырки есть. Да, а, дырочки, вон, да. То есть переноски, она бы ее сломала да, бы, и все, не да? Не надо выпрыгнуть. Я, к сожалению, не ловец. Лис. Ну да, да, мы ее этого не помним. Это ту, у которой сломано челюсть? Да, забрали ту, у которой сломано челюсть. Это девочка? это тоже, давай. Девочка или мальчик? Пока не Он хочет все время посмотреть. Чувствует, ловца. Вот наша лиска. О господи. Может воды туда подлить, чтобы пожиже было? Да, да нет, нет, все это еда нормальная. Не Тоже у меня, конечно, стресс сейчас. Вчера вечером к нам приехала лисичка Лукерия. Мы сами присутствовали именно на всей этой операции. Мы привезли лисенка к себе. У, у нее свернута челюсть, то есть какая-то травма. Завтра предстоит обследование в клинике в городе Краснодар мы сделаем рентген, мы сдадим комплексные анализы, посмотрим состояние животного, в каком состоянии находятся внутренние органы, скажем так, да, системы, что, что дадут нам эти результаты анализов. Но я хочу сказать, что животное, лиса, должно выглядеть как лиса Патрикеевна из того самого мультфильма. Это что-то... Яркое, что-то холёное, да, блестящее. Но эта лиса и ее сородичи, которые находятся на территории егерского кордона, они недополучают хорошее питание, естественно, не имеют ухода, потому что, видимо, у организации нет возможности ни финансовых, ни физических, ни каких-то кадровых возможностей содержать этих диких животных. Так, как это полагается. В вольерах со специально созданной имитацией среды, в которой должно это жить животное лесное, дикое. Лисичка чувствует себя нормально, нормально функционирует. Ну, не будем вдаваться да, в подробности. Мы наблюдаем за ней сейчас, готовим ее именно к посещению клиники чувствует себя неплохо единственная проблема с питанием мы думаем что на фоне сильной боли которую она испытывает она не может жевать выживание вызывает у нее боль но это наше предположение а что будет узнаем все только завтра сегодня она передает всем привет давайте мы ее поближе вот снимем она в меру в меру стрессует нет какого-то дикого стресса, она не мечется по клетке, но возможно это из-за того, что ее состояние оставляет желать лучшего. Шубка мы видим тусклая у нее, конечно внешний вид животного, говорит сам за себя и о проблемах с питанием, мы видели какую-то пустую кашу, которую ей там дают, и о проблемах содержания этого животного. Мы надеемся, что руководство и совет этого егерского кордона, который, как они нам сказали, будет уже в среду, мы надеемся, что они примут какое-то здравое решение. Такие притравочные станции не актуальны в наши времена. Такое содержание животных противоречит не только законодательству, но и здравому смыслу. Нельзя содержать так животных, нельзя их мучить. Это не нужно, не актуально, давайте быть добрее. Давайте предоставим животным, животным их естественную среду и не будем разрывать лисиц на части.